Вот мы находимся в Ехайосе. Приехали попить кофе, а кофе нету. Ну, образование в, школ... в Испании до класс класса не очень, очень высокий. Высокий уровень образования. А старшие классы, когда идут, там уже хочешь, не хочешь, учишься. Поэтому никто тебе не, да, не заставляет. Плохо учится, тебя пропускают и все. Не выгонять здесь не выгонять, как в Советском Союзе, как в наших странах. Поэтому можно учиться, как хочешь. Мадрид выше уровня образования, чем в нашем регионе. В Мадриде. Многие э, состоятельные люди, у кого есть деньги, детей отправляют в Мадрид учиться. В Аликанте много университетов, но много факультетов. Там один целый район университетов. Называется Аликан. Университет, Аликант Университет. Там и общежитие, и все. Там и юридический факультет, потом экономические. Экономические вот экономический не знаю, но я знаю, что, по-моему, есть там какие-то еще факультеты, эти, сейчас скажу, О, дизайнерские и так далее. Допустим, в Швейцарии образование. У детей нету каникул в принципе, по большому счету. Летних. Там... Сколько там? Две недели? Да. Две недели все, каникул нет в Швейцарии. У нас соседка швейцарская. В Испании, вот в первые классы у них очень сильное образование. Очень сильное. Там очень много детей. У них и английский с первого класса изучают они. И алфавит, и так далее. И, и считать. У вас лет? Три года. Вот э, мой сын ходит вот, с трех лет, и у них уже алфавит английский изучают. В обыкновенной школе. Ну, испанский язык, хорошо, что дети знают, это один из самых больших языков. Да, еще английский. Если два языка знают уже, и еще русский, потому что ты будешь разговаривать дома по-русски. Да, она, может не будет, не будет писать, а не читать, но разговаривать не будут, разговаривать, понимать. Все. Три языка ребенку, если знать, это большие возможности. Они идут в школу. С собой там даешь булочку, что-то такое на у... или фрукт какой-то утром кушают они. Потом они учатся, уроки у них какие-то рисования, свои имена учат писать им их. А потом они комидор у них в час. И после часа их выводят на площадку и они играются. Школы все закрыты. К школе чужой человек не может подойти. Там все ограждено, и, сто... и каждому э, родителю дает уч... воспитательница ребенка в руки. Поэтому как бы никто там, ни... чужой не возьмет ребенка. И можно под... подписываться за каждого ребенка, чтобы кто-то другой забирал. Он должен доставить телефон и познакомить с, уч... с, уч... с учительницей, чтобы она выдавала ребенка твоему, другим людям. У них безопасность детская очень сильно э, работает, потому что в том плане, что, я думаю, причина того, что были какие-то инциденты, поэтому они сейчас сделали так. У многих школ даже заборы затемненные. нельзя заглянуть, кто на площадке играется. И чтобы дети не выбежали никого на улицу. И, во-вторых, когда э, школа начинается, всегда полиция стоит на перекрестках. Движение останавливает, чтобы не произошло ДТП, чтобы детей не сбили, потому что маленькие дети, они понятно, что они не ходят по зебре. Они бегут куда видят. Да, и очень удобно тем, кто пешком Пешком под, приходит. И поэтому это очень удобная сделанная система, которая в наших странах не было никогда такого. Сколько было инцидентов, что детей сбивали, когда, когда они приходили в школу. А здесь все ограждено. У нас не одна школа не ограждена, а быть, частно а так, в принципе, ни одна не ограждена. Это большой плюс. Испания более продумана в этом плане, что она уже Европа. Не как мы, типа Европа, а это уже Европа, уже как давно. Тренера приходят в школу, видом спорта их учат, футбол играют. Потом они уже идут когда заниматься, они уже знают тренера, тоже это, тренер уже может и от, выбирает среди детей потенциалов, он тоже же не зря же тренер, приходит в школу, поэтому в Испании футбол, любой вид спорта 20 евро стоит заниматься, по большому счету, 20 до 30, половину платит государство, половину ты платишь, конный спорт, какой хочешь. У нас вот э, голь, гольф не знаю, но вот, э, да, гольф, конный спорт, футбол, плавание, бассейн круглый год, плаваешь. Меня знакомые дети теннисом занимаются. В Монуси есть теннисные корты, в Албире. можно частные брать практики, там тренироваться, там будет дороже, а так в принципе там недорого. Ну, в Испании сильно развивает футбол, поэтому у них в каждом городе по, сколько, по много стадионов. Маленький город Алтея, а у них два стадиона. Один с искусственной травой, другой с натуральной. Искусственная для тренировок, натуральная для игр. Ну да, приезжает, он с Валентии приезжает? Да, с Валентии да, приезжает. И... У них в каждом городе своя команда. В Бенедуарме их вообще очень много команд. В Альте, Альфаси есть команда, Альте команда, Кальпы команда. В Кальпах большой стадион. Тоже плавание. А в Кальпах и плавание, и теннис. Большая площадка. В, Лануси. в Лануси большой центр. Спортивный. спортивный. Очень большой. Там и э, теннис, и падл, и все есть. В Аликанте большие стадионы. В Аликанте целый район спортивный, построенный. Целый. Там... И гамбол, и что там такое нету.